всем привет привет и добро пожаловать на канал ирина степная сегодня у нас обзор beauty коробочки от сервиса royal сэм ссылка на данный сервис в описании под видео обязательно загляните и посмотрите и мне пришла чудесная апрельская коробочка я уже попробовала все средства Оценила их и могу вам о них рассказать. Очень красивое оформление. Здесь расписаны в книжечке все продукты, которые представлены в коробочке. И буду вам рассказывать о продуктах, которые будут попадаться. Первое, что хочу вам показать, это лак для ногтей. Не могу ничего сказать об этом лаке для ногтей, потому что мне он попался... Вот такого вот желтого цвета это прозрачный лак с различными мелкими и крупными с частичками лично я им не пользовалась к сожалению данный цвет мне не подошел следующее о чем я хочу вам рассказать это очень классная расческа расческа мне понравилась Хорошие у нее щетиночки, мягкие такие, пластмассовые, хорошо расчесывают волосы. И я приноровилась ей делать укладку, так как у меня не очень длинные волосы, расческа полностью справляется со своей задачей, так что всем ее могу посоветовать. И даже бы купила бы еще одну такую следующий продукт который нам попадается это сыворотка для волос очень интересная вещица от компании alterna пришла вот она в такой красивой упаковочке смысл ее в том что ее нужно наносить перед мытьем головы желательно за 15 минут а можно еще и раньше я пробовала если я наносила вот эту сыворотку и после мыла голову шампунем, то бальзам уже не требовался. Волосы были достаточно увлажненные и очень хорошо расчесывались. Так что данный продукт я могу вам посоветовать. Использовала я его 5 раз. И здесь еще осталось, наверное, на 6 применений, это точно. То есть очень экономичное средство и очень вкусно пахнет. Следующее, о чем хочется рассказать в этой коробочке, это сыворотка от компании BioTherm. Тоже очень интересный продукт. Сыворотка, она перед тем, как ее использовать, ее нужно обязательно стряхивать. Она состоит из двух ингредиентов. И мне понравилось тем, что легко ее наносить на лицо. Быстро распределяется, хорошо впитывается и увлажняет лицо. Справляется полностью со своей задачей. Так что данное средство я бы купила с удовольствием полноразмерное. Тоже всем рекомендую. Еще в коробочке мне очень понравилось мыло для очищения пор. У меня уже было такое, поэтому данное мыло я не распаковывала. Этот продукт универсален, мне кажется, его можно использовать как и для чувствительной кожи, так и для сухой и для жирной. Хорошо пенится, распениваем его, наносим на лицо. И предыдущее, которое у меня было, очень экономичное, тоже из коробочки. А, и хватит его очень надолго, так что всем рекомендую, данная мыльцы мне очень понравилась, мышц для очищения пор. Еще мне в коробочке попался вот такой вот интересный продукт, это у нас сыворотка омолаживающие рипсолины. если я правильно называю, тоже очень понравился данный продукт, она немножко такая зеленоватым оттенком. Наносить ее а, можно под крем, под дневной макияж. И она дает также хорошо эффект увлажнения. И я его полюбила, использовала 10 дней. И, возможно, также куплю полноразмерное средство, потому что продукт, правда, очень хороший. А, могу порекомендовать, понравилось Прямо мне сыворотку увлажняющая подносила под крем. Также в коробочке была еще одна сыворотка, разглаживающая сыворотка. Знаете, как-то мы с ней не очень подружились, мне когда я ее наносила, было такое ощущение, что она содержит какие-то себе мелкие частички и долго ее надо было как-то массировать по лицу, чтобы она впиталась. И... Такой интересный у нее запах. Но, в принципе, со своей задачей, мне кажется, она справляется. Она хорошо увлажняет. Но просто вот по нанесению нам мне как-то не очень понравилось, Не знаю, почему. Может, это было мне. Она пришла вот такой вот красивой коробочке, миниатюрка. И еще в коробочке был интересный кремик. Это у нас... Крем, восстанавливающий крем, смягчает, успокаивает и дает чувство комфорта. Тоже очень хороший продукт, и я его полностью использовала. То есть кремик мне этот действительно понравился. И, возможно, бы я бы еще купила полноразмерное средство. Тоже очень хороший крем. Коробочка прям очень удачная. И последнее, что у меня было в коробочке, это вот такие вот интересные сердечки для ногтей. Я их не распаковывала, подарю своей племяннице, не очень люблю такие вещицы, потому что делаю гель-лак или наращивание, но очень они красивые, очень яркие и достаточно большая упаковочка. Вот такой вот у меня получился обзор на данную коробочку. Коробочка понравилась, сервис тоже. Так что всем рекомендую его, ссылка на него в описании. Спасибо огромное за просмотр данного видео и всем пока!